Вот здесь Ну, другим шрифтам. Да, здесь он блоган. Не, оно здесь пометится. Без прочих. Гартер тоже нет. Ну, здесь лучше всего отзывы. Да, наоборот. А а потом А вот дочь чуть ниже. Там у нас круг недели. Нет, круг недели Друг наверх. Зачем вы его это так не лучше видно вам сайт как-то преимущество давайте что я делаю пирог недели наверх, чтобы его видно было И бы, да, если а может наверху пирог недели должен быть так вот я что. самым а, для при... для а вообще можно даже вот не да, вместо баннера там не знаю написать подарок от Доминики и нет, пирог нет, недели какой-нибудь какой ну как а где сейчас тут что напишешь, так потом так нет а все равно все пробовать надо ну написали потом неделю были села поменяли тестирование кто наше преимущество просто поскорее навидное место Мать. Можно Я начать поставил. отзывы. Сделать сверху табличку. Написать Я бы поставил преимущество да. на этот слайд. Как один слайд. Новинки не, не, не. поднять наверх. Новинки поднять наверх. Я вот а, преимущество нет. туда переместил. Где начинается список. Нет, нет, нет. Где новинки поднять наверх. Вот эти вот картинки с ассортиментом чуть ниже опустить. И параллельно с ними опустить преимущество. Люди, которые ну, уже вы, были вы, у вас на сайте. Наверху слева поставить самый первый, будет uh как -huh. бы отсюда. Надо пробовать. Слайдер делает. Ну для человека это да, что-то, если он не заказывал никогда, да, ранее а, у вас не что-то для него новое, да? И его интересует просто весь интернет. Ой, Или пирог недели картинку с отзывом сразу. Там, там да. фотография и большой отзыв. И в этом отзыве раскрыть тоже еще да. преимущества да. два раза. Да, именно в самом отзыве. Здесь у вот, вас, допустим, доставка дорогов по диазуванию заказов преграды. А, там фотография какого человека с вашим пирогом, там привык. А, но вот. любых примеры, быстро и еще раз именно есть тот отзыв, который закроет еще дополнительный Вот там вот вот лучше Да, вот вам Да, вот Я люблю, что не так поставишь, что. Как вы понимаете, люди разные, вопросы возникают, да. рейдинге, под всех может, не подстроите. Но опять-таки, это надо тоже тестировать, проверяем. То есть все, вот, предположение будет. Да. Вы можете вообще каждую неделю все менять и выберите там то, что вам нужно. То есть, а вы вот когда вот будут заходить, ну, в пример, вот, да, так, что что в скажите, даже в пример. надо ли там более раскрывать? Потому что Где? Где? Мы, на вот, вот, вчера, в принципе, Вот, ради, ну, просто ради, Да, по вкладке,